Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Многие из вас прошли мой курс «Полезная привычка» за 21 день. Мы много успели сделать в этом году, выработать физкульт-привычку, выполнять утреннюю зарядку, держать осанку, справляться со стрессами, мне было очень приятно получать ваши отзывы, вопросы, комментарии. И прежде чем подвести итоги уходящего года, у нас с вами есть возможность приобрести еще одну привычку, которая укрепит нашу силу воли, повысит уровень самоконтроля и избавит от необходимости сомневаться в мотивации. Новый год – это время подарков. Поэтому, внимание, конкурс! Итак, 11 декабря стартует новый курс «Полезная привычка» за 21 день учимся самоконтролю. По понедельникам, средам и пятницам в течение следующих 21 дня я буду выкладывать видео уроки, а по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям фото уроки в сообществе на YouTube. По окончании выполнения каждого комплекса вам нужно будет ответить на вопрос, который будет звучать в конце публикации и написать мне. Свое участие в конкурсе подтвердите в комментариях словом «Участвую». Все ссылки вы найдете под этим видео. Подведение итогов конкурса состоится 30 декабря. По окончании курса самые активные участники и самые интересные ответы получат подарки. Первое, второе, третье места получают в подарок программу «Здоровая спина» или «Зарядка для похудения 40+,» по выбору. Участвуйте в конкурсе, получайте подарки, делитесь своими успехами и достижениями. Я вас. Верю. Ваша надежда соколова.